Опять я в этой голод... холодной Голодной тундре Так, я узнал узнал, Куда можно применить отвертку Кроме как себе в задницу Ее можно применить Туда Куда, знаешь куда Знаешь куда Вот сюда, прикинь Прикаляешь Получить фьюз Кто бы мог подумать, что тут лежит Еще одна такая штучка да, я просто невнимательный. Собака, уйди от меня. Фу, бобик. Я говорю фу, значит фу. Так, мы пришли, очевидно, не сюда. Так, пока нам тепло, пока нам хорошо, это отличная новость. Только есть и плохая новость. Я не знаю, что делать дальше. Вот тебе фьюз. Все. Теперь надо мотоил ойл. Ойл мотоил. Понимаешь? Где мне взять ойл-мотойл? Ты знаешь, где ойл-мотойл? Я вот лично не знаю, где ойл-мотойл можно взять. Семерка арбузик. Поняли, кот. Поняли, кот. Кот поняли. Это прием хорошо. Там мы найдем дробаш. Что дальше? Вот что делать после дробаша я абсолютно не в курсе. Абсолютно. На самом деле странный кот. Ну ладно. Вот, мы нашли дробаш. Немножко патрончиков. Четыре патрона мне вылазить. Круто. А, а дальше-то что -то. мне делать-то? Вася! Делать да. Да. Так, возьмем красных штучек. Потому что чувствую, сейчас я буду подыхать, а мне не надо подыхать. И да. Я не знаю, где в этой тундре можно взять бензин. Очень непонятно. Это не открывает. Это? Да нет, это тоже вроде как не бензин. Весьма сложная и непонятная игра. И чё? Ну пошли на крышу. Весьма непонятная игра. Что мне делать дальше-то? Объясни. Ладно, я, я посмотрю. Я посмотрю в ютубе, окей. Короче, я не знаю откуда... Как это взять, откуда, что, как, как вообще это, да? Ладно, давай сначала, давай сначала вообще пройдем. окей. Ну иди ты вон отсюда, псина ты. 7 3 -5. Я, я не знаю, почему, как и откуда. Ты серьезно? Получай, получай. Ты чё? А ты бессмертный? Спасибо. Я я. Фу, бляха. Чё, привет. Это fuel мотор oil. А, motor oil. Я думал fuel oil. Так, отлично. Я нашел эту штучку. Хорошо. Теперь мы идем, собственно, за за фьюзом. и за второй штучкой. А где я вторую штучку взял? Давай быстрее. Все, спасибо. И быстро бежим к, собственно, да. Так, где он? Вот там. Все. Включай. Everything's a place. Чего? Па... чего? Опа. Ам... Все, включай. Power only to section of the bus. Правильно скажите! Русский человек! Чего, типа, надо выбрать из этих каких-то два. Типа оно так работает. Какая-то из них должна работать. Заработала. Есть. Но свет почему-то так и не светит. Ладно. Свет... Пар... Воу. А так-то интересней. Срочно надо др -др дредебен. Так, пей. Пей. Жалко мне, нет штуки сохраниться. Так, берем это и это на всякий случай. Возьму эти... Бустеры, потому что они мне нужны. Потому что я Опа! Ты откуда вообще взялся? Ты чё? Ну чё ты? Вштырила? Я тоже иногда так вштырил. Все, Бобик сдох, окей. Так, мне надо ключ. Где я теперь могу его взять? Это непонятно. Я пойду Драбадан возьму. Ну, потому что Драбадан надо... Он не тут, он такой жопе. Ладно, побежали за ним. Меня зовут Барри И я самый быстрый человек на земле. И арбуз. Все отлично. Я, так, нам надо найти ключи. Где мы можем найти ключи? Я понятия не имею, конечно. Опа. Опа, а с чего это такая доброта? Подозреваю, что сейчас будет босс. Так, здорово. Ключи. Спасибо. Дай. Воу, чё за... Чё за чёрт? Э! Алло! Здрасте. Кто здесь? Ай! Ты чё? Уйди от меня! А! А! Ты чё? Босс! херра себя! Здрасте. Ты ведьмедь? А, да? Окей, теперь я типа... Надо свалить от этого места. Все? Три ачивки, хера себе. Вс, да? Ха -ха -ха. Я прошел эту игру, наконец-то! Она меня... Кумарит. Игра, конечно, да... Не самая там... Лучшая... Но пойдет. Да, неплохая была игрушка. Хорошая. Мне понравилась. Побольше бы таких не делали. Она такая, ну, не сильно графонистая. Не сильно доработанная. Но проработанная. Басецкий, конечно, был немножко слабенький. Я думал, он намного сильнее. Но, что поделать. Думаю, мне...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 Pfff! <laughs>